Какие ребята высокие, статные, сигарелые! Вы, наверное, баскетболисты, это... А, сволоки, наверное, да? Нет, дедуля, ты бы подсобрался, перед тобой игроки сборной Беларуси стоят. Ой, да ладно, кто б говорил, особенно в этом-то сезоне? Ой, да ладно, шучу, шучу! Что я своих-то не узнаю? Ну что красавцы, как год прошел? Ну, если бы не место в таблице. А так, неплохо, 6 плюс 6, лучший сезон для меня. О, видал, видал, Вадик вот много голов забивал, и за команду, и за сборную, а под конец сезона так вообще разошелся. Ну дай пять, оп, пропустили прям как наша сборная в Румынии. Да, Максим, как дедок отжигает, а с тобой что, как так-то? Да ничего, будем доказывать. Да, заходил ко мне тут этот, а, друг твой один, товарищ. Ну, про него фильм сняли недавно. А, запомнился мне там один момент. Кто такой Ленин? Ленин? Так это... Ну, мы знаем, кто такой Ленин, не можем объяснить. Ну, ходу, начал... Да что начал, я не помню, что Ленин Ну, да ладно, там... А, вот тебе, Максимушка, подарок под елочкой, собирай забирай! А лучший подарок это что? Правильно, книга! Ну что, Владик, красавчик ты наш, лучезарная улыбка, все девчонки твои! Вот, а чтоб ты еще не так красиво выглядел, но и вкусно, пах, вот тебе подарочек! Вот теперь штрафной защитники сами разбегаться будут! деколон Саша. Хм, Хорош, Клим. Для теста подарок готов. Стойте, стойте. Какого это тестя? А, -а, а, помню, помню. Ох уж это, Настенька. Ну, на этот случай вот тебе подарочек. Вот ее научить одевать, кормить, квартира, машина, на отдых свозить, солярий, фитнес... Ну а там посмотрим. Ну, дедушка, буду стараться. Давно я все знаю и про тебя, и про Настеньку. Так что живите здорово, счастливо, любви вам. Ну и Максимушка, что тебе? Тебя тоже того же. Ты же у нас уже опытный, давно семейный. И я желаю вам в новом году самой теплой любви и настоящего семейного счастья. И не забывайте про наш родной клуб. Любите Динамо.